Всем привет, дорогие друзья! Жил-был Абрахам Маслоу, который выделил определенную иерархию потребностей. Современные психологи склоняются к тому, что он был, конечно, молодец, но схема эта устарела, как мне написали в комментарии. Большое спасибо, что вы об этом написали, а то я, конечно, бы не догадалась. Спасибо ему за то, что он выделил потребности в определенную иерархию. У него был свой взгляд на эту тему, у современных психологов свой, и то, чего я придерживаюсь, мы сегодня с вами обсудим. С моей точки зрения, Абрахам Маслоу был первым человеком, который заявлял об авторстве жизни. Просто он это не докрутил. Он, ну, Мы с вами дойдем до... До вот этой до последней ступени, и я уже о ней тогда поговорю. Как родился этот эфир? Я смотрела, читала и наткнулась на пост одного блогера, в котором явно просто сквозила неудовлетворенность его в определенных своих потребностях. Он не может понять, что с ним происходит. Да? Для меня бывают вещи совершенно наглядные и очень простые. И именно поэтому я решила, что я хочу рассказать своим подписчикам о том, что если человек не может распознать свои истинные потребности, у него происходят вещи, которые его беспокоят. Он не может понять, что не так. Он вроде бы и этого добился, и этого добился. И все у него хорошо. Но что-то вот, ну вот как шарики бракованные, <смех> не радуют. Да? Вот это именно потому, что человек не может распознать свои настоящие потребности, и из-за этого кидается в раз... его кидают в разные стороны. Давайте поговорим, какие бывают потребности. Значит, Раньше считалось, что, не закрыв одни потребности, нельзя закрыть следующие. Но это не так, если двумя словами. Значит, Почему? Потому что потребности на каждой на своем уровне, они все время могут расширяться, могут не расширяться, а могут расширяться. И совершенно спокойно они могут перепрыгивать с одной ступени на другую, удовлетворяться. удовлетвориться может одна ступень, не удовлетворив другую или удовлетворив в небольшой степени. Первые потребности, первый уровень потребностей. И это самая широкая тема э, потребностей. Это так называемые бытовые или базовые потребности. Это потребность в сне, в еде, в воде, в сексе. А, в, ну То есть такие потребности, без которых человеку совсем грустно жить. То есть это то, что э, Удовлетворяется на уровне каких-то инстинктов, бытовых совершенно базовых каких-то переживаний. Вот. Может быть, даже мне не хочется приводить такое сравнение, но вот это когда человек ведет такой растительный образ жизни, да, или паразитический образ жизни. Меня там спрашивали, что делать, если у человека стремление только лежать на диване, там есть и спать. Вот. Ну вот да, это вот такое, это реализация потребностей на первом, на базовом уровне. И больше человеку больше ничего не нужно. Значит, следующая потребность это потребность в безопасности. Кстати, может быть, в этом случае затрагивается удовлетворение еще одной базовой потребности базовой, да. Это, ну, она следующая над базовая это потребность в безопасности то есть когда человек лежит на диване и он точно знает что у него все будет хорошо что завтра ему принесут еду что тел телевизор будет работать интернет будет работать кстати в базовую потребность да сейчас еще можно внести наличие интернета и э, электричество вполне Значит, безопасность в чем заключается? Она может заключаться совершенно в разных вещах. Когда-то давно это безопасность заключалась в том, что у меня есть головешка с огнем, которую я могу отпугивать животных, которые будут меня бояться, да? А сейчас это вера в полицию, например, или Вера в то, что деньги можно держать в банке, в трехлитровой или в банке в государственном, или в, как... или в швейцарском банке. Да? То есть, на самом деле, безопасность это очень условная тоже штука, которую можно удовлетворить. Но вера в то, что мне безопасно, она... можно считать эту потребность закрытой, когда человек верит, что ему безопасно. Но есть люди, которые никак не могут закрыть свою потребность безопасности они окружают себя телохранителями всякими сигнализациями и так далее то есть все иллюзия следующая очень интересная потребность от которой уже начинаются все основные вот эти вот человеческие метания и переживания это потребность в, приз... в принадлежности и любви если с любовью еще более не менее все Гораздо проще, да, то есть сначала ребенка любят родители в идеале, конечно, всяко бывает в этой жизни. Вот. Но если с любовью еще более не менее есть люди, которые любят, и у человека есть еще признание, признание, потребность любить кого-то то насчет принадлежности вот тут уже могут начинаться какие-то камни-преткновения. И первая потребность, которая может не удовлетворяться в принадлежности, это когда ребенок хочет в какую-то компанию, а его не берут. Это может начинаться с детского сада, с песочницы может начинаться. Потом в школе, если ребенка могут травить по какой-то причине, то есть не принимать в компанию, то ребенок это может очень тяжело переживать. Впоследствии, во взрослом возрасте, это желание быть в компании каких-то, например, успешных людей, но их не принимают. И вот отсюда начинается уже вот эта вот проблема, когда... Например, у ребенка нету признания в какой-то компании, куда бы он хотел попасть, а потребность-то есть, и поэтому он попадает в так называемую дурную компанию. Там, где его принимают, там, где ему кажется, что его любят. Вот именно это происходит. Почему? Потому что у человека есть потребность принадлежать какому-то обществу. Поэтому тут выход какой? Тут можно создавать для самого себя такую компанию, такое общество, которому вы хотите принадлежать. А, так, что-то прекратились комментарии. Я заволновалась. Хорошо ли вы меня видите и слышите? Ну ладно уж. Как будет, так и будет. А, следующая потребность это потребность в уважении и почитании. То есть у человека в какой-то момент времени происходит вот это вот тоже переход, осознание того, что он хочет, чтобы к его мнению прислушивались, какому бы то ни было, и он требует к себе уважения. Если человек может, если человек, начнем с того, что если человек сам себя уважает, то э, и другие окружающие его люди тоже будут относиться к, к его мнению, к его э, границам, тоже будут относиться уважительно. Но тут еще очень важно, чтобы человек научился э, уважать и другое мнение, и другие границы если он сам этого делать не умеет по отношению к себе и по отношению к окружающим людям, то тут тоже происходит надлом, тут происходит э, травма психологическая, потому что он не уважает сам себя, он не уважает мнение окружающих. Куда он идет реализовываться? Правильно, в соцсети. Слава Богу, есть соцсети, в которых можно пореализовывать себя. И что он тогда делает? Он пишет какие-нибудь такие гневные комментарии, высказывая свое бесценное мнение. Все это почему? Не потому, что он прав, не потому, что его мнение действительно ценно или бесценно, а исключительно потому, что у него не реализована эта потребность в уважении. Его никто не уважает, поэтому он вытряхивает это уважение от окружающих людей. Ну и, знаете как, на каждую кастрюльку есть своя крышечка, и, безусловно, найдутся люди, которые будут поддерживать его в его мнении. И вот у них там будет своя группа вот этих вот людей, которые закрывают третью потребность, то есть принадлежность какой-то группе. «Давайте дружить против ну, какого-то известного блогера, например». Давайте. И вот, значит, они там все вместе реализуют друг перед другом вот эту вот потребность, принадлежать какой-то группе и э, еще друг перед другом, значит, кто кого больше будет уважать за негативное мнение, да, кто, э, кто лучше облил грязью кому-то. Ну, вот такое. Грех обижаться на таких людей, ну, просто вот будем считать, что они удовлетворяли свои потребности. Так, следующая потребность – это потребность в познании. Я бы ее опустила гораздо ниже, потому что познание, потребность познания, она появляется вместе с появлением ребенка. Он изучает мир, вот, и развитие вообще человека, оно происходит в познании. Почему его вынесли, почему его вынесли на дальнейшую ступень, потому что сначала познание ⁇ это естественный процесс, а как только человек останавливается в своем развитии, то есть думает, что он уже все знает и что ему уже учиться ничему не нужно, то с этого момента начинает происходить деградация. А если человек сознательно развивается, то тогда он продолжает жить, продолжает становиться лучше. Именно поэтому... Потребность познания вынесена высоко. Следующая потребность, это потребность в эстетике, в прекрасном... Так, нет. Ага, есть комментарии, они почему-то мне перестали перестали двигаться. Потребность в эстетике, в прекрасном... Знаете, есть люди, которые рождаются с вот этим вот чувством прекрасного, и они видят вокруг себя только хорошее. А есть люди, которые, к сожалению, не могут отличить красивое от некрасивого. Их не радуют, опять-таки, те же самые шарики, да, бракованные. Их не радует красота эстетика в окружающем мире. Поэтому тут тоже очень спорный вопрос по поводу эстетики на каком месте она должна быть, и должна ли она вообще удовлетворяться. То есть есть люди, которые так и не познают красоту этого мира, но ничего, <смех> живут. И последняя вот эта вот потребность, это потребность в самореализации, в самоактуализации, о которой говорил Абрахам Маслоу. И он говорил, и вот я сейчас прямо хочу вернуться к его пониманию вот этой вот самоактуализации, самореализации. Это то, о чем я говорю, когда человек живет своей собственной жизнью, когда человек является автором своей жизни. Почему я Абрахам Маслов говорил, что это 1% приблизительно населения добиваются этого. Почему я говорю, что их гораздо меньше, этих людей? Возможно, в Европе это один процент, может быть, даже больше, или там в Америке, да? Вот. Но на нашем, к сожалению, постсоветском пространстве таких людей очень мало. Почему? Потому что э, нас слишком долго, почти сто лет, Коммунистическая партия Советского Союза э, в милой смысле, <связывая>, приучали к тому, как нужно жить и как нужно мечтать, чего нужно достигать, к чему стремиться, как строить коммунизм, социализм и как мы будем все счастливы. И именно поэтому многие люди, к сожалению, именно воспитанные Советским Союзом, думали, что они знают, как нужно двигаться к своей реализации. Вот так. Сейчас, к счастью, очень много открытой информации. И знаете, как, как говорит мой доктор-стоматолог, что если человек хочет жить, то медицина, медицина бессильна. Да, вот точно так же я э, могу сказать, что если человек хочет развиваться, если человек хочет самореализовываться, то э, как, все ограничения, они бессмысленные, и бессильны, потому что мы живем в такой век, когда информацию, к счастью, можно э, найти добыть, э, поучиться и если у человека есть в этом потребность, то он этого добьет, он этого добьется. Первая потребность это в обучении, в развитии, да, и следующая это потребность в самореализации. И я, наверное, сейчас перейду все-таки к вашим вопросам, потому что они были очень правильные, очень интересные, очень глубокие. Я ж не знаю, с какого вопроса лучше начать сейчас, но буду по порядку. Значит, у меня там вопросы поступили в личку, два вопроса. Вот. Сейчас я их найду. Так. Давайте я начну с вопросов, которые не сильно по теме, ну, почти по теме. Значит, первый вопрос такой, я считаю, что прямо нужно его осветить по поводу того, что я часто говорю, довольно часто я говорю, что Вселенная нас проверяет, а в позавчерашнем эфире я сказала о том, что Вселенная не, ну, нет у Вселенной проверок. Я хочу внести разъяснение. Смотрите. Бывает так, когда человек совершает какие-то действия, которые приводят к какому-то негативному результату. То есть Вселенная дает подзатыльники, условно. Если человек совершает все время одинаковые действия, то он подзатыльники получает все сильнее и сильнее. То есть если человек попадает в похожие ситуации, меняется только... Картинки меняются люди, а события остаются одни и те же. Это очень хорошо и качественно видно на марафоне автор жизни, когда я даю задание там упражнение одно, и люди прямо понимают, как они оказываются все время в одинаковых, в похожих ситуациях. Только люди рядом другие, декорации просто меняются. Так вот, если человек урок никак не может выручить, то Вселенная. Все сильнее и сильнее показывает, что надо здесь что-то менять, ну, сделать что-то по-другому. У Вселенной же других способов нету. Она заставляет человека сделать что-то по-другому. А если человек продолжает совершать одни и те же действия, он, естественно, получает тот же самый результат, и тогда Вселенная думает, опять не выучила руку, и еще сильнее ему показывает. Так вот, если вдруг до человека наконец-то дошло, что он делает не так, говорит, я понял, и говорит, Аня, я понял, или поняла, или Вселенная, я понял, или поняла, окей. И тут Вселенная, в каком случае она может проверить? Она говорит. Говорит, говорит, делает. Это все вот в кавычках. Она дает ситуацию, в которой проверяет, точно ли этот человек выучил урок. То есть она дает похожую ситуацию, чтобы человек выучил этот урок. И если он этот урок выучил и повел себя по-другому, окей. Она ему покажет, что ситуация улучшилась, и наградит его чем-то, каким-то подарком. Это может быть ментальный подарок, это может быть эмоциональный подарок, это может быть физический подарок, это может быть финансовый подарок, какой угодно. И если человек усвоил этот урок, понял, он уже э... начинает, у него жизнь, жизнь меняется, начинает меняться. А вот когда Вселенная? В каких случаях она не проверяет? Просто мне там задали вопрос конкретный, что если возникла зависть по отношению к кому-то, что у кого-то есть какие-то материальные блага, то, наверное, мне Вселенная показывает, проверяет, готова ли я к этим благам. Нет ресурсов у Вселенной. Ей не нужно проверять человека на то, готов он к этим благам или не готов. Понимаете? То есть, если это зависть, это не проверка Вселенной на готовность. Она не будет показывать, да, мельтешить перед носом. Человек готов к каким-то благам тогда, когда он о них думает. Вот если вам возникла мысль о том, что я хочу частный самолет. И даже если у вас в голове промелькнула идея, что это невозможно, это означает, что вы уже к этому готовы. Вот в этом вопросе я имела в виду исключительно вот это. То есть благами материальными Вселенная не будет проверять. Она может проверить только на то, усвоили вы урок или нет. Мужу предлагала год назад пройти автор жизни, показала тогда этот марафон и все он отказался. А тут мне пишет, где этот марафон, я хочу его пройти. Всему своего время. Мужу привет и вам большое спасибо. Так, следующий вопрос. Я надеюсь, что я на этот вопрос ответила. У меня вчера прямо разрение произошло. Когда-то я осудила какую-то ситуацию. Сейчас я понимаю, что я нахожусь в этой ситуации. Исцелить это как-то можно. Это вот то, о чем я говорила только что. Да, это можно исцелить. И именно осознанием того, что вы поняли урок, вы больше так не будете делать, прямо громко, вслух это вселенной заявите и начните делать что-то по-другому. Вот. Я так понимаю, что вы, ну вот это, это знаете, это не, это в мире нет плохих и хороших событий, есть уроки. И если вы кого-то судили о чем-то, да, а... какой пример привести? Даже не знаю, какой бы пример привести. Например, вы считали, что муж алкоголик – это плохо. Я так, взяла из частых обращений, да, и, и тут вдруг женщина выходит замуж. Я не знаю, да, о ситуации, которую писали мне в вопросе, я просто беру ситуация, которая может быть похожа. И тут выходите замуж, и муж через какое-то время оказывается там алкоголиком или еще хуже наркоманом. Да? То есть человек сам оказался в той ситуации, которую он э, осуждал. Это для чего сделано? Для того, чтобы показать, что не зарекайся. В жизни бывает абсолютно все, что угодно. И если было подсознательно интересно, э, как это жить с мужем алкоголиком или наркоманом, да, то есть я осуждаю, как так можно было. Я такие примеры приводила и тоже несколько эфиров назад. Я, я, я эфир делала или я пост писала, <laughs> не помню, но я говорила об этом, когда э, мне писал э, молодой человек, который проходил финансовый марафон. Он говорит, что у меня был друг, который там потерял 4 миллиона рублей. Э, там, в процессе ведения бизнеса. Я подумал, как это можно потерять целых 4 миллиона рублей. А потом говорит, раз и потерял тоже вел бизнес, и раз и потерял 10. Прекрасно можно, говорит, я понял, как это можно. да, То есть не судите и не интересуйтесь, как это. А спрашивайте, делайте вопрос, запрос во Вселенную такой, как жить успешно, счастливо, задавайте искренние вопросы именно... Такого качества. И тогда все будет хорошо. Следующий вопрос. Аня, что ты думаешь по... о спиральной динамике, как расширение интерпретации пирамиды маслов? Если я правильно поняла этот вопрос, я попросила Свету уточнить, но. Уточнение не произошло, поэтому отвечаю, как, как поняла. Я думаю, что она имела в виду то, что сначала удовлетворяются одним способом потребности, доходит до какой-то точки, до вершины, например. Человеку кажется, что ему мало, и начинают потребности реализовываться по-другому и в больших масштабах. То есть, если ты имела в виду это, то да, я тоже этого придерживаюсь этой идеи. Например, когда человеку было достаточно, например, зарабатывать там определенную сумму, и он думает, когда я буду зарабатывать там в пять раз больше или в десять раз больше, заживу. Вот я тогда смогу прямо все свои потребности удовлетворять. И когда он доходит до этого заработка в 10 раз больше, оказалось, что у него появились новые потребности, которые требуют еще большего заработка. И так далее. То есть тут это если мы говорим о базовых каких-то вещах. Дальше, там, в принадлежности и любви. Человек думает, вот если я познакомлюсь там, с таким-то человеком или попаду в такую-то компанию, то значит. Я буду счастлив, а потом оказывается, что ему хочется еще с кем-то познакомиться, еще э, кому-то быть ближе и так далее. То есть точно так же в познании, познание вообще безгранично э, и так далее. То есть возможно я, возможно я не поняла вопрос, ну может быть. Всяко может быть. Так. Следующий вопрос. Можете назвать примеры людей, находящихся на вершине пирамиды? Если говорить о Маслоу, что он имел в виду, и то, с чем я на 100%, на 1000% согласна, очень яркий пример, который будет понятен всем, это, например, Леонардо да Винчи. Вообще прямо, ну, молодец. Делал вот все, что приходило ему в голову, то он и реализовывал. Обладал огромнейшим количеством способностей, которые он не держал в себе, а реализовывал абсолютно все, что он э, хотел. И он был и конструктором, и художником, и, и музыкантом. Делировал делегировала да, да? очень, очень, и очень да. много делегировал Оля подсказывает. Я в этом не в курсе. Еще один пример для меня тоже очень красноречивый. Например, михаила Ломоносов. То есть вот у него была потребность в развитии, и он пешком пошел учиться, пешком из Астрахани, ну откуда-то пошел и... Из Архангельска. А из Архангельска точно. Вот и. и... Вот он, это вот, знаете, примеры людей, которые, у которых была до такой степени огромная э, потребность в обучении, в развитии и в том, чтобы делиться с миром тем, что у них внутри, что вот их остановить было невозможно вообще ничем, никакими танками. Но это, знаете, если говорить о крайней степени э, реализации. Я себя тоже считаю человеком, который... Неуёмным. Неуемным, да. <смех> не могу молчать. Если мне что-то приходит в голову, то я это реализовываю. У меня очень много проектов, которые я... Если не могу реализовать сама, то я нахожу людей, которые берут и реализовывают это вместо меня. Вот. Я делюсь своими идеями, мыслями и что-то продюсирую, и они это выпускают. Так, следующий вопрос... Чтобы дойти до самой верхушки пирамиды, обязательно ли сначала закрыть все предыдущие потребности? Или это как-то параллельно происходит? Я считаю, что это совершенно спокойно может происходить параллельно. Более того, можно реализовать себя, добиться вот этой самоактуализации, не закрывая какие-то предыдущие потребности. Например, бытовые. Да? Мы знаем огромное количество примеров художников, которые рисовали шедевры и при этом были бедными, да, у которых явно какие-то бытовые потребности были совершенно не закрыты. Или потребность в признании, то есть когда человека гнобили, не любили, забрасывали камнями, говорили, что они там еретики и так далее, там, а потом оказывалось, что ну, они-то себя реализовывали, они не могли молчать. Вот, и, ну вот, Басерман, я... Тут... который отказался от премии, ну, но реализовался. Ну. Так. Всегда ли самореализация и самоактуализация означает, что ты делаешь что-то великое, супермасштабное? Как вообще понять, что я действительно самореализуюсь? А, Во-первых, я тут искренне всех приглашаю на свой марафон Ключи к себе, который посвящен предназначению. Нет, не всегда. Возможно, ваша миссия в этой жизни, главное, себя внутри понять, это родить, может быть, даже одного ребенка и воспитать его достойным человеком. Или не родить ребенка, быть просто душевным человеком хорошим и помогать кому-то чувствовать себя комфортно то есть самое главное что вы делаете из глубины своей души и делаете это по настоящему Вот реализуйте свои собственные потребности как отличить свои потребности от чужих потребностей от навязанных это на марафоне автор жизни В марафоне РФ задание с миссией так и не смогла сделать. Не чувствуя, не поняла, что готова отдавать и чего не делать не могу, по каким причинам это может быть, как понять или почувствовать свою миссию? Какие могут быть блоки? Смотрите, тут начинается с того, что э, если вы уже начали расти э, над собой, да, искать свою вот эту вот реализацию, но просто не можете ее найти. Брать-то вы готовы. И опять-таки, надо, наверное, все-таки задать себе вопрос: а готовы ли вы брать? Что вы готовы брать? И может быть, вот именно этот тупик начинаться именно с, с того, что вы не только не можете отдавать миру, но вы не можете, не умеете еще и брать. Почему? Потому что это может быть какая-то детская травма. Я сейчас просто фантазирую. Да? Возможно, там, вам хотелось попробовать яблоко, вы его взяли в детском саду там, у какой-то своей подружки, а воспитатель вам сказала, что брать чужие яблоки – это очень плохо. И у вас это вот засело и просто не дает вам дальше развиваться. Это может быть так, может быть совершенно по-другому. Я не знаю, как. Это просто моя фантазия сейчас. да. Вот. Так вот, я думаю, что нужно с этим вопросом начать разбираться, Идеально в терапии можно прийти на марафон автора жизни или ключ к себе, и там в работе с, с куратором этот вопрос проработать, поискать, откуда ноги растут. Так. Если все потребности человека только поспать и поесть, это про что? Это вообще врожденный или приобретенный? Возможно ли такое вообще? Возможно. В каком же я, не помню в каком, но в каком-то эфире я это рассказывала. А, это я рассказываю в расширении финансового сознания, в теме, не помню в какой теме, но это я в РФС рассказываю. Смотрите, человек рождается, достигает полувозрелого возраста, размножается, все это условно-инстинктивно, и и дальше он готовится умирать. И вот это вот стремление, к тому... это так называемая мартида. То есть все знают про либидо Фрейда, э, стремление к размножению. Ну, очень мало кто знает про мартида. Это стремление к смерти. После того, когда размножились, можно и на покой. И вот это вот желание... Э, покоя, вечного покоя, что вот я лежу на диване, а на меня сами сыпятся деньги, или меня везут в Таиланд, и я там лежу под пальмой и ем бананы, условно говоря, или манго с маракуйей, я его выключила, то это просто говорит о том, что на подсознательном уровне человек решил, что ему уже пора умирать. На подсознательном уровне. Это не сознанием контролируется. Поэтому да, это имеет место быть. Вот. И. Ну, вот такой выбор у человека. Так. Дорогие, так много ä, комментариев. Я ничего не умею прочесть. Не умею. Не успеваю. <с <technical> <с <porque> умею. Читать умею, но не успеваю. Или, может быть, не умею читать так быстро, чтобы сразу вам ответить на вопросы. Так. Аня, считается ли миссией прерывания порочного круга тревожных женщин-героинь в предыдущих поколениях? Показать себе, маме, своим детям, что можно по-другому? Или это что-то прямо для человечества важно? Можно считать. То есть, если вы обнаружили в вашем семейном, в роду, да, то, что происходит по все время из поколения в поколение, если вы обнаружили то, что это мешает вам развиваться, то, безусловно, конечно же, может. Для чего? Для последующих поколений. Ну и может быть даже пример не только для вашего рода, но и для других людей, которые вас окружают. Как определить свою ступень развития по этой пирамиде? Смотрите. В любом случае у вас реализуется все сразу одновременно. Вы только можете взять... И э, посмотреть, до какой степени ваши потребности удовлетворены в том или ином э, способе, в том или ином качестве. Берете смотрите, насколько у меня удовлетворен быт. Например, у меня есть где спать, есть что есть, но хотелось бы лучше. Будем считать, что быт мой удовлетворен. Э, там, на 5 баллов, например, а хотелось бы на 10 из 10. Значит, ставлю плюсик, я в этом вопросе готова и хочу работать. Безопасность. Ну, я чувствую себя в своем государстве довольно безопасной, защищенной. У меня тут все хорошо. Там, на 8 баллов удовлетворенный или там на 10 даже. Дальше. Принадлежность и любовь. У меня чудесная семья, у меня прекрасные друзья, я хожу в компанию, в какую я хочу, я общаюсь с людьми, которые мне нравятся. Принадлежность, любовь там, можно считать 10 баллов, например, да. Или наоборот, у меня там проблемы с мужем, там, у меня э, недосказанность с родителями. Там, мне хотелось бы дружить с другими людьми. Тогда оцениваю принадлежность любовь там, на 3 балла, например. Значит, буду работать в этом вопросе. Дальше. Уважение. Уважаю ли я себя? Уважаю ли я других? Уважают ли меня? Тоже ставите э, балл. Познание. Учусь ли я чему-то новому? Становлюсь ли я лучше? Да, значит, ставите, оцениваете себя по баллам. Нет. Я уже все выучил, экзамен все сдал. Я и так все знаю. Я, знаю, я лучше знаю, как лучше. Я знаю, как жить эту жизнь. Я знаю, как руководить страной. Я знаю, как распоряжаться деньгами и так далее. Тогда ставьте ноль смело. Дальше. Эстетика. Может ли меня порадовать серый дом в дождливый э, в зимний день при температуре минус 30, например? Нет, это будет не дождливый, при нуле. Да? Если он вас может порадовать, значит, и с эстетикой у вас все хорошо. Если не может, значит, нужно искать красоту. И самореализация. Я делаю то, что я хочу, или я делаю то, что э, я думаю, что правильно? Вот так можно оценить закрытие своих потребностей по этой по этой пирамиде. О, я за вопрос зацепилась. Всегда ли быстрый рост только через боль? Нет, не всегда. Если вы живете осознанно то вы можете развиться и через приятные переживания. Зона комфорта, выход из зоны комфорта, это не означает точно, что вы пройдете через боль. Возможно, вы пройдете через приятные переживания. Просто они будут другие. Поэтому зона комфорта ваша будет нарушена. Кстати, комфорт это не всегда означает, что вам хорошо в этом состоянии. Комфорт – это означает, что вам привычно в этом состоянии. Есть вот эта выученная беспомощность, да, когда человек все время что-то делает, и получает все время один и тот же результат, и знает, что, ну, вернее, он не знает, он думает, что изменить эту ситуацию нельзя. И он в ней находится, он с ней смиряется. Вот это вот зона комфорта. Из нее можно выйти, можно начать жить лучше, это будет выходом из зоны комфорта. Так. «Я очень хочу, чтобы у подруги не было определенных благ, хотя меня по факту они не привлекают, и мне не хотелось бы так же. Но никак не могу отпустить это чувство. Это зависть. Как с этим бороться?» Я не знаю, зависть ли это. Ну, Похоже, но я не уверена, что это зависть. Зависть это, когда вы хотите, чтобы у вас было так же. Но если вы так не хотите, если вы просто желаете ей зла, то это не зависть надо Это в терапии можно выяснить, что там у вас на самом деле, какие чувства и переживания к ней. начнем с того, что бороться с этим бесполезно. Вот с любыми состояниями, которые у вас появляются, бороться совершенно бесполезно. Первый шаг – это признать в себе, что во мне это есть. Признали дальше, чего я хочу на самом деле. Для себя, не по отношению к другим а именно по отношению к себе. И следующий шаг, вы вырабатываете стратегию, что вы будете делать для того, чтобы для себя это получить. вот Потому что мы повлиять можем только на свою жизнь. Если вас цепляет чужая жизнь, значит, вы проживаете не свою жизнь, соответственно, значит, вы находитесь в махровом, в патологическом, в перманентном состоянии жертвы. Задайте себе вопрос, что мне дает, какие преимущества, какие привилегии мне дает мое состояние жертвы. Что хорошего я в этом получаю. И когда вы это получаете, поищите, пожалуйста, источники, где и как, и к экологическим способом, без привлечения других людей, вы можете это получить. Почему бывает, что я сама себя вытаскиваю из зоны комфорта, и это норм, а когда жизнь это дает, то страшно и дискомфортно? Отличный вопрос. Смотрите, это то, с чего я начала сегодняшний эфир. Когда вы делаете сознательные шаги, это вот из области того, что я развиваюсь радостно, безболезненно, сама, и все хорошо. А когда вы получаете это со стороны, это означает, что вы не выучили или не видели какого-то урока, который вам подсунула Вселенная для вашего же развития. И поэтому страшно и дискомфортно. Приходится делать как в шаг в никуда. Вот. Нас пугает исключительно человека. Человека пугает. И вообще всех людей пугает исключительно неизвестность. То есть, если вы будете даже знать, что там будет, будут происходить какие-то события, возможно, даже не совсем приятные, но временные, это будет легче переживать. А Когда на вас обрушивается ситуация, которую вы не ожидали, то тогда, конечно же, страшно. Это естественное, нормальное состояние человека. Так, Олечка, я видела, там ты сканировала, скринила вопрос. Что делать с гордостью? С гордостью, э, смотря как вы... Э, смотрите, гордость это не всегда... Э, гордость и гордыню вот так вот. Люди часто путают. Что делать? Приходите на марафон автора жизни, это если коротко. Так. Что за потребность такая быть важным и нужным и полезным этому миру? Ну, вот такая вот потребность, биологическая потребность. Важно. Там еще был, Оля, вопрос. Ты мне тоже присылала фотографии. Нет фотографии. Вот, вот этот, да. А, да. Признание. То есть это на биологическом уровне для человека, для осознания себя в этом мире, что вы родились не зря, и ваша жизнь прожита не зря. Это вот в, в, в, в самую ближайшую очередь относится к страху смерти. Человек, когда боится смерти, когда он понимает, что он что-то не сделал в этой жизни, или все не сделал в этой жизни, прожил свою жизнь бесполезно, тогда он боится смерти, совершенно однозначно. А если он понимает, что он себя реализовал по максимуму, сделал все, что он хотел делать, тогда и страха смерти нет вообще. Если живешь не по финансовым возможностям, финансовые потребности очень большие и все время растут. В чем вопрос э, заключается, я так и не поняла. Приглашаю вас на, марафон, на финансовый марафон, расширение финансового сознания и финансовый ключ. Так вот э, меня спросили в личку, там длинный вопрос, заключается он в основном в том, что пирамиде Маслоу. Там же, на самой нижней ступени. Может быть, я не понимаю эту пирамиду на самом деле и нахожусь выше. Безусловно. То есть в вашем случае, я вот тот пример, который я озвучивала, пройдитесь по всем пунктам и определите. Потому что ну, это, вы сами себя обманываете или недооцениваете свои, свой вклад в развитие себя и человечества в целом. Так, Я все-таки еще чуть-чуть более открыто отвечу на вопрос про финансовые возможности. Если вы будете жить не по финансовым возможностям, то есть э, вгонять себя в долги, да, брать кредиты, то это вот так. Когда я живу не по финансовым возможностям, это значит, что я беру больше, чем, э, чем способна оплатить. Да? От этого финансовое благосостояние не вырастет. Оно может только нарушиться, ну, только стать хуже. Поэтому я очень за то, чтобы вы развивали финансовое сознание и зарабатывали больше. Я против экономии категорически, но этот баланс важно соблюдать. Можно ли накопленные 10 процентов тратить на покражение кредита или ипотеки? Слушайте, вы попробуйте и э, поделайте так, например, полгода, и получите ответ на этот вопрос. Ну, можно, я не могу вам запретить <свят> это делать, но будет лучше, если вы 10% будете откладывать себе на белый день, 10% на погашение кредита и ипотеки. И тогда точно у вас... Вы расширяйте свои способности финансовые возможности расширяйте они а экономьте ну это вот из, из этой же области так если делаю предложение по работе а ты отказываешься потому что неинтересно? теряешь новые возможности нет я считаю это это к вопросу самой уважении если вам это неинтересно... одно дело если вы голодаете да и вам э, любая работа подходит лишь бы вот было чем детей накормите себя. Ну, тогда, тогда, возможно, вы теряете какие-то преимущества. Но если у вас все хорошо, и вы ищете такую работу, которая была бы вам интересна, то это к вопросу самоуважения. Так. Если я на чем-то экономлю, даже на мелком, означает ли это знак для Вселенной, не давать мне больше денег, раз я обхожусь с тем, что есть». Конечно! Экономия – это первое то, что делает человека еще беднее. Приходите на марафон расширения финансового сознания», я там очень подробно рассказываю, как, как это сознание расширять. Там очень много факторов, понимаете? Там не только в одной экономии дело. Вот, поэтому, поэтому так. Собственно, на этом какие вопросы поймала, на те ответила. Я благодарю вас за то, что были со мной на эфире. Всего вам хорошего и до скорых встреч. Пишите мне в личку вопросы, которые вы хотите, чтобы я осветила. Заходите на мой канал YouTube, подписывайтесь на него, ставьте лайк. Колокольчик меня так научили. Приходите на мои марафоны. Приходите хотя бы на те бесплатные части, которые я даю. Очень скоро вход на марафоны, на все марафоны будет сразу платный. будет только какие-то части там, бесплатные, но их будет гораздо меньше, чем сейчас, поэтому хватайте, пока есть. Всего вам хорошего и до скорых встреч. Пока!